обзор туи восточной обыкновенной у нас на сайте она написана как туя восточная на изгороди и действительно из них делают прекрасные изгороди у меня из нее очень много изгородь практически все это тоже двухлетний сенис ну, размер вы видите, да, до 40 сантиметров даже доходит. Я ей еще расти, извините меня, я не знаю, даже бомбить будет очень хорошо. Ну, рассаживается она примерно на но ну, это на те изгороди, которые вы будете постригать. Рассаживается на метр по 5 штук я рассажу. Вообще прекрасно, тогда изгородь становится намного плотнее. И изгородь вы получите намного раньше. Я видел играть из такой туи примерно, ну вот, метр, метр, метр, метр пятьдесят по пояс, да, ну да, около метра, около метра прекрасно игорь смотрится, ее каждый год обрезают, то есть. Можете, у меня до двух метров есть изгороди, который прекрасно тоже смотрят. Туя Восточная отсылается тоже почтой, отправляется транспортная компания СДЭК. Отправляем мы сенец только по Российской Федерации. По СНГ мы, к сожалению, не отправляем. Кто хочет заказать, у нас ребята были, заказывали сенец. Да, они через наши города, через Омск, через Астрахань, то есть... если есть выход как бы, то пожалуйста заказывайте а отправляем только по России, отправляется, я сказал, уже, транспортной компании и почтой России, самовывоз тоже есть стоимость и описание все на нашем сайте ссылка на нее будет в описании этого ролика пожалуйста заходите, проходите на сайт, смотрите заказывайте заказы мы начинаем с 20 августа а отправку начинаем позже почему предварительные заказы а не сразу мы начинаем там например продавать и выкапывать одновременно потому что люди звонят и говорят можно я забронирую можно я забронирую 60 процентов Звонит и просит меня, чтобы забронировать Чтобы перечислить мне деньги И чтобы это количество, которое они заказали Осталось у них уже На день выкопки В день выкопки Мы просто прозваниваем им, если они готовы принять Мы отправляем это все Отправляем И они уже там Сами дороживают Это Туя Туя, еще раз не перестаю повторять Любит стоять в воде На этом, я думаю, обзор закончен. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик.